Мы все партнеры начинаем работать на площадке компании Bitcoin Step. То есть используем стартовую площадку, стартовую площадку используем для нашей вертушки, для нашей стратегии. Вот как работает эта площадка? Человек, который заходит на стартовую площадку, проплачивает свое место один раз за, на сумму 0.06 биткоина. И по закрытию площадки полностью, когда вставить 20 человек, площадка закрылась, человек получает сумму в 16 раз больше 0.096. То есть мы идем сюда для того, что у нас два направления. Для того, чтобы увеличивать свои деньги в 16 раз. С тем самым зарабатывать здесь криптовалюту Биткоин. Второе наше направление. На этой площадке каждому партнеру, создать свою команду, с которой он пойдет дальше работать по бизнесу, по бизнесу MLM, да? дальше мы начинаем работать уже с этой стартовой площадкой в компании. Смотрите, я об этом буду чуть позже говорить. Теперь мы переходим сейчас к нашей стратегии. Я вам показал эту площадку только для того, чтобы, почему мы здесь работаем, потому что нас здесь расставляет автоматически э, сам сама программа она ставит автоматически ровно через каждого человека слева направо, мы идем, регистрируясь по основной ссылке, мы идем автоматом слева направо без пробелов, в порядке очереди каждый человек зарегистрировался. Только для этого на, по нашей стратегии мы работаем немножко по-другому, не так, как не по стандарту, как работают сетевые компании. Повторю, что мы находимся на площадке Stapion компании Bitcoin Step где работает автомат, мы работаем, наша стратегия это вертушка, работаем мы совсем по-другому, не так как работают сетевые компании. Вертушка это не сетевая компания, вот это нельзя путать, сразу говорю. Многие задают вопрос, вы говорите, что не надо приглашать, а здесь надо приглашать, вот об этом мы сейчас и будем говорить. Как работает вертушка? Вот так схематически это выглядит вот площадочка партнер который получил вознаграждение мы приходимся к нашей стратегии партнер который получил вознаграждение 0.096 биткоинов покупает для всей команды подарочное место и ставит свое место еще одно с тем чтобы постоянно работать в этой, в этой вертушке не выходить из нее никогда два места но позже я скажу, покажу вам на схеме. Эта схема просто схематичная. Да, мы берем договорились с партнерами, что берем не одно, а два места. На схеме я показываю пока одно. Теперь смотрите, что происходит. Вся команда, сколько бы у нас не было человек, 200, 300, 5000 человек, чем больше, тем лучше, вся команда работает не по этой реферальной ссылке, а только по ссылке казначея. Этот человек становится у нас казначеем. Мы теперь заполняем вот эту площадочку всей командой, ставим сюда 20 человек. И вот эти деньги, которые образовались на этом месте 0096, их хватает ровно на проплату 16 человек. Теперь начинает работать наша вертушка. Мы верхних человек, верхних людей, которые стояли вверху, которые еще не успели не пригласить, не заработать, не получили выплаты. Мы берем отсюда с этой площадки только 16 человек, где денег хватает, и дарим им подарочные места, то есть ставим людей в линейку вот сюда, в линейку, 16 человек. Почему 16? Потому что денег хватает только на 16. Но этих людей мы тоже не забудем, обязательно поставим. И они будут также стоять в линейке, вот видите, как здесь нарисовано, также в очереди, без пробелов они будут стоять, и также будут получать свои выплаты в порядке очереди. Теперь, как только мы поставим этих людей, повторю, что люди еще не проплатили только по одному месту. У них нет денег на второе место, но у них уже появились аккаунты, проплаченные аккаунты, подарочные. И тем самым мы, когда заполнили эту линейку, мы выводим следующего партнера на выплату. Деньги, что делает этот партнер? У нас идет дубликация, поэтому все мы будем получать деньги одинаково. Этот партнер делает то же самое, поставил подарочное место и поставил свой, свой аккаунт из своих денег. Теперь следующее действие этого партнера, мы берем людей, вот этого человека, да, которого здесь подарил подарочное место и ставим его вот сюда, перебрасываем. Через 16 выклад денег поставили, то есть ваши деньги не пропали, мы вас поставили сюда всей командой и вот этих людей уже отсюда с этих мест. У вас поплачены здесь аккаунты. Мы вас справим в линейку, всех ровненько. В течение полчаса выходит у нас третий человек. И деньги вы будете получать с подарочных мест сначала, а потом уже придет через 16 вы будете получать еще и отсюда деньги. Круг пошел вниз скрутиться и пошли здесь, вы получили выплату, получаете здесь. Переживать не надо. было. Теперь, значит. Как только, смотрите, отработало это место, почему мы крутимся здесь постоянно? У вас, у первого человека, я буду поговорить только об одном человеке, это не значит, я говорю там о каком-то об одном человеке. Это, у нас идет дубликация, это каждый из вас, каждый из вас поставил место, у нас дубликация идет, да? Вот вы, каждый из вас, вы получили деньги, ваше место отработано, деньги вы получили. Теперь вы вас перенесли вот сюда. Для того, чтобы вы через 16 проплат получили опять деньги. Но вы опять покупаете себе место внизу, вправо снизу, на свободное место, регистрировалось уже по этой реферальной ссылке. Вы получаете, покупаете себе из полученных денег еще одно место в подарочное ставите и два места своих поставили. Ваше место отработало, а вы уже стоите здесь. И здесь у вас подарочное место. Теперь вы получаете выплату здесь уходите опять, то же самое делаете, те же самые действия, и получаете деньги с этого подарочного места, потом с этого, и дальше вот так до бесконечности. Я показывал пример на одном человеке, но это будет каждый из вас. Каждый партнер получает, при выходе, получает свои деньги через 16 проплаченных партнеров. Мы точно знаем это число, да? Потому что вот, закрыли площадочку, поставили человека, дальше мы никого не ставим, только вас. Поставили и принесли сюда. Скорость заполнения выплаты у каждого человека, скорость получения средств зависит от скорости заполнения подарочной площадки. Если мы в день сегодня закрываем по одной площадке в день, значит каждый из партнеров будет получать через 16 дней, где бы вы ни стояли. Отработало место получать через, через 16 дней вы опять получать день. Если у нас будет каждый день закрываться площадка, мы к этому идем. Значит через день, то есть за один день 16 человек получили деньги, вы на следующий день. К этому мы идем. Теперь наши преимущества, я всегда об этом говорю, а их много, я не буду перечислять 1, 2, 3, 4, 5. Первое, ну да, опять начал первое. Значит наши преимущества. Ни в одной компании, куда бы вы не вложили деньги, на вывод вы уже не поставите никогда. То есть ваши деньги ушли либо в админ, либо растворились к структуре по маркетингу. Вернуть деньги невозможно. Это условие компании. Вы для чего пришли работать в компании? Чтобы вашими деньгами люди зарабатывали деньги. Здесь практически то же самое, но если человек передумал по каким-то причинам, или кто-то его э, ну, объяснил человеку, что это лохотрон, или это пирамида, или это человек не понял, не разобрался запсиховал решил вернуть свои деньги пожалуйста две секунды у нас каждый партнер люди идут сюда с деньгами чтобы увеличить свои деньги 16 раз любой человек который только узнал о нашей системе с удовольствием купит у вас это место потому что она уже стоит вверху не вверху а в принципе по линейке ближе к выплате. пожалуйста вам деньги вернут сразу же по это первое то есть это говорит о э безопасности ваших денег вы не рискуете потерять здесь свои деньги как в любом проекте следующий момент это тоже очень важно в любом проекте как то многие говорят это у вас то же самое что и матрица да? значит матрицы вы можете поставить свое место и привести сюда матрицу если вы привели сюда четыре своих друга знакомых которые не работают или поставили родственников тем самым вы увеличили нагрузку на себя, вы будете пахать за них, будете приглашать каждому по 4 человека, и это будет не скоро. И потом опять получается стопа. Человек вложил деньги, подвел своих родственников, подвел друзей, они не получили, вы не получили, побежали в следующий проект. Здесь у нас это дело приветствуется. Объясню почему. Первое правило. Мы пришли сюда увеличивать свои деньги 16 раз. Вы вывели деньги и положили их на Coinbase кошелек. Они у вас там лежат. Они не просто, это же криптовалюта. Но если вы вывели эти деньги из кошелька и взяли себе еще несколько мест, только уже не в линейке, а в подарочном месте, пожалуйста, берите хоть 10, 15, 20, не важно. Это никак не повлияет на партнера, который получает через 16 выплат. Каждому партнеру все равно, кто здесь стоит. Здесь же стоят не имена, не фотографии, а живые деньги. И этому партнеру не важно, кто их сюда положил. Он может сам свои деньги сюда положить, но не в линейку, а вот сюда, в подарочное место. Поэтому здесь свободно вы можете ставить подарочное место, друзей, знакомых, за своими деньгами входить. Вы все равно получите деньги в определенное время, в определенный срок. Преимущество это вертушки. Использовать ее как вложение денежных средств и увеличение их в 16 раз. Это может делать каждый партнер. Третье, и еще одно, один момент. По поводу приглашений касается. Мы никого сюда не приглашаем, не надо людей затягивать, уговаривать. Боже упаси, это молите Бога и говорите спасибо, что человек не вошел сюда, к вам. Чтобы он потом не трепал нервы. Тех людей, которых вы сюда ведете, это ваши личные люди, ваши личники, которые за вами пойдут в ваш проект, где вы будете работать. Это люди, которые пойдут за вами в компанию. Здесь они нужны только. Здесь все перемешиваемся. Это здесь не важно, ваши люди, не ваши люди. Вы строите здесь свою команду. Сегодня пригласили два человека, завтра еще два, послезавтра. 10 человек пришли ваши люди. Ваши люди начинают приглашать, и вы строите, занимаетесь построением команды. Кто не хочет заниматься построением команды, он может здесь свои деньги прокручивать и увеличивать, крутиться только здесь. Но когда человек поймет, что войдя в проект, вы будете получать 20, 30, 50, 100 раз больше, конечно, человек дойдет до него, и он будет строить здесь свою команду. Не умеет человек приглашать людей, не хочет приглашать, не хочет этим заниматься, пожалуйста. Он будет крутить за свои деньги. Это никак не повлияет на него, на, на команду. Единственное, что мы немножко будем, ну, если людей будет меньше заходить сюда, по скорости будем получать меньше. Медленнее будет скорость идти. Но я вам хочу сказать, что сейчас мы набираем такие обороты, что, ну, деньги... Через день вы будете получать или в день два раза, это, по-моему, ну, никак не повлияет. Очень много партнеров сюда заходит с тем, чтобы построить свою команду. Я сразу скажу, вот к этому моменту тоже хочу особое внимание. 80% людей, которые зашли уже сюда в отпуск мы работаем в компании Stepium на площадке Виталия Коновалова. Это его две, три программы, Bitcoin Step, Stepium и Rich Step. Да? Мы ведем людей сюда, в спеплю, потому что знаем, что там маркетинг очень мощный, там деньги большие, и поэтому мы здесь делаем свою команду. Но, опять же говорю, если человек э, зашел сюда с другого проекта, где он не смог развиться, не смог продвинуть свою, свой проект, его там просто пригласили, бросили он, и забыли про него, он там потерял деньги. Если он хочет дальше продолжать работать в своем проекте, не вопрос, пускай людей ведет сюда и отсюда в любой свою компанию. У нас много компаний, которые хорошие, прекрасные, замечательные. Есть компании, которые завтра, послезавтра закроются. В цепи мы, мы уверены, что будем работать очень долго. Поэтому выбор каждого. Здесь демократия. Куда хотите людей, куда и ведите. Опять же, этим, тем самым просто каждый человек из нас в любом, каком бы направлении не шел он все равно будет вращать эту вертушку. Это наше ядро, откуда мы выходим уже с командой и с деньгами. Вы смотрите, момент такой. Те, кто люди идут за нами в степиум, мы уже в степиуме. Я повторюсь, да, чтобы вы меня правильно понимали, в компании степиум очень большие деньги, но мы там не работаем. Мы просто направляем туда денежные средства, с первого оборота, со второго, неважно. И покупаем сразу три бинара. И мы только заходим в кабинет и контролируем его. Работать там не надо. Приглаши, приглашалки отпадают. Люди идут за вами. Которых вы сюда зовете, они за вами идут. Уже вцепим, то есть как работа, она исключает себя. Просто контролируем этот кабинет и следующий кабинет. Если хотим увеличить свои деньги многократно. Если не хотим, крутимся просто здесь. Тут демократия. Тоже одно из преимуществ вот этой вертушки, вертушка это ядро, где как двигатель такой, да где мы просто ежемесячно получаем сумму постоянно с увеличивая ее и зарабатываем здесь деньги. Вот смотрите, еще одно из преимуществ, да, но я как бы к нему не отношу к преимуществу, а вообще хотел бы сказать такую вещь, нет в интернете ни одного человека, а вот я уже да, наблюдаем за этим лет 7-8 да, в интернете. И как только вошел, слышал эту фразу и сейчас слышу, я потерял деньги в интернете. Все из нас, кто здесь присутствует и кого вы знаете, каждый человек потерял в интернете деньги. Так вот зачем мы вообще приходим в интернет, чтобы э, постоянно терять деньги? И мы, а почему мы теряем? Потому что мы всегда в поиске, мы ищем где-то команду, компанию, такой проект, чтобы зайти и заработать. А чтобы заработать, нам нужна команда, а без команды никуда. А команду, чтобы сохранить, нужно, чтобы каждый человек зарабатывал деньги. Если человек не получает месяц-два, он уходит в другой проект, в поисках. Поэтому вот это наше ядро, вертушечка, она нам будет помогать для того, чтобы мы не теряли людей, не теряли деньги, а ввели их в свой проект. Одно из преимуществ, чтобы не было у нас больше потерь.